Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Тельца. Декабрь начинается с коридора затмений, который открыт лунным затмением в вашем символическом втором доме в знаке Близнецы. Это указывает на необходимость проявить повышенное внимание к денежным вопросам. Важно правильно распределять свои физические и психические ресурсы. В первой половине декабря есть склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям, неоправданным финансовым амбициям. Марс, планета активности, физической силы, движется по вашему двенадцатому дому. Если вам не хватало решимости что-либо сделать, используйте декабрь для этого. Вам легко скрыть свои действия, не привлекать к себе внимание и спокойно реализовывать задуманное. Особенно благоприятно обстоятельства складываются во второй половине декабря. В коридор затмений до 15 декабря непростой период для всех. Используйте это время для переосмысления и корректировки своих планов. И тогда вы их сможете воплотить в реальность уже после 14 декабря. Венера, ваш управитель, движется по скорпиону. Здесь имеет статус изгнания и будет в этом знаке до 15 декабря. Это ваш символический седьмой дом, что дает вам возможность активных контактов с противоположным полом. Этот транзит совпадает с коридором затмений. Поэтому отмечен высокой эмоциональной напряженностью могут наблюдаться крайности в проявлениях чувств отношения в это время накаляются любое слово и действие воспринимается гораздо острее чем обычно появляется склонность к драматизации ревности выяснению взаимоотношений если вы влюблены отношения начались недавно то в этот период они могут прийти в фазу близких хотя любые события происходящие в первой половине декабря очень неоднозначны в том числе в сфере личных взаимоотношений с одной стороны романтические партнеры супруги требуют от вас внимания вас связывает сильная страсть и привязанность друг к другу но с другой стороны такая зависимость может в какой-то степени тяготить вас. И тогда появляется желание нового опыта. Старайтесь контролировать свои чувства, так как вы легко можете впасть в любую зависимость от партнера. Если в этот период начались взаимоотношения, то не держатся пока сильна страсть. Заканчивается коридор затмений 15 декабря. Ну и тогда проходят те чувства, которые возникли в этот коридор затмений, а отношения распадаются. Это время также может обещать дополнительный денежный источник, доход, благодаря партнеру. При правильной оценке существующей ситуации можно в это время продумывать и корректировать различные схемы вложения финансов в совместные предприятия. А после 15 декабря, если такая необходимость существует, можно брать кредит, деньги в долг и реализовывать планы. Слабый статус Венеры в Скорпионе в это и так непростое время усиливает крайности по всем сферам. Поэтому подождите, когда ваш управитель выйдет из Скорпиона. Это произойдет 15 декабря. И тогда ваша жизнь наполнится яркими красками и приятными впечатлениями. Первая половина месяца очень сложная. Эмоции могут выйти из-под контроля. И тогда возможны скандалы, бурные выяснения отношений. Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями. Именно в этот период может появиться настырный поклонник или поклонница, на которых не действуют никакие слова. Понятно, что такие домогательства могут внести разлад во взаимоотношения с устоявшимся партнером. Поэтому старайтесь ничего не обещать и, по возможности, очень осторожно вступайте в контакты. Не стоит в первой половине месяца производить какие-либо операции с деньгами, особенно давать в долг или вкладывать их куда-либо. Следует держать под контролем желания партнера, так как реализация его или ее желаний может принести существенные убытки. Может показаться, что деньги в декабре, особенно в первой половине, просто растворяются, исчезают. Старайтесь уравновесить домашнюю ситуацию и деловую сферу жизни. Не рискуйте в финансовых делах. В декабре могут поступить новости от близких родственников, которым понадобится материальная помощь. Не исключен опыт повторения кармических ситуаций. Прошлое напоминает о себе Порой складывается впечатление, что вы должны кому-то заплатить. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца в вашем восьмом доме, который характеризует ресурсы других людей, кредиты, а также опасные ситуации. Поэтому совместные доходы станут предметом ваших планов на этот период. Вы можете получить известия о кризисных или нехожденных или негативных ситуациях, или же у вас расстроят отчеты, состояние совместных доходов или страховые выплаты. Поэтому имеет смысл подстраховаться. Деятельность может включать вопросы наследства, налоги и страхования, получение или выплату долгов. Возможно, вы начнете поиск информации по исследовательскому проекту или расследованию. Если актуальны вопросы хирургического вмешательства, то в этот период вы сможете получить качественные консультации и понять перспективы этой процедуры. Возможно, в этот период вам вернут долги, одобрят кредиты, суды. В декабрь вплоть до 21 числа. Непростой период, время испытаний для вас, но в третьей декаде месяца обстоятельства складываются для вас наилучшим образом. Вы сможете произвести выгодное впечатление на других людей, получить поддержку и таким образом вплотную приблизиться к реализации своих целей. 12 декабря белая луна. Кармическая светлая точка входит в знак стрельца в ваш символический восьмой дом. И будет здесь до 12 июля 2021 года. Что даст возможность проявить себя с высокой долей вероятности в сфере религии, культуры, традиций вы сможете обрести понимающий коллектив, новых друзей, единомышленников. Стабилизируются и укрепляются ваши социальные взаимоотношения. Трансформации, которые начнутся во второй половине декабря, впоследствии дадут стабилизацию рабочей ситуации, может быть, даст возможность продвинуться в карьере, обрести помощь руководителей, начальников. Может складываться впечатление, что вас как будто бы оберегает невидимая сила, охраняет. И даже если вы по, по какому-то непонятному стечению обстоятельств оказались в экстремальных ситуациях, Будьте уверены, все закончится для вас хорошо. Белая луна вас оберегает. 14 декабря Солнечное затмение в Стрельце в вашем восьмом доме. Это сфера чужих ресурсов, больших денег. Ждите перемен в этой сфере. Возможно, изменится уровень способы или сфера заработка а возможно вы захотите заняться новым видом спорта или полностью сменить гардероб или наконец купите ту самую заветную вещь на которую так долго копили также могут появиться на горизонте чужие деньги суды кредиты выплаты по депозитам бизнес завязанный на групповом капитале требует от вас внимания расчетов и являются основой вашей деятельности на ближайшие полгода до следующего сезона затмений. Кроме того, затмение в этом доме может говорить о получении наследства или начале практик, направленных на личностную трансформацию. Йога, психоанализ, гипноз, холотрупное дыхание. Если вы планировали духовную работу, время пришло. Также это затмение может говорить просто о совокупности событий из разных сфер, которые дадут в результате серьезные и глубокие изменения. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в ваш символический восьмой дом. Благоприятное время для поиска деловых связей за границей, привлечения к партнерству иностранных фирм, предприятий, сообществ. В это время возможно романтическое знакомство вдали от родных мест или встреча с иностранцем, которое может перерасти в близкие взаимоотношения. В процессе выполнения общественного поручения вам может предоставиться шанс найти хорошую работу или познакомиться с интересными и полезными людьми. Влюбленность может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Возможен приход денег при нахождении за границей или получении денег из-за границы. А может быть, вы организуете совместное предприятие в другой стране, с иностранцами, например. Или это будет онлайн-формат, вебинар, конференция. 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, Меркурий переходит Узнав Козерога, Ваш девятый дом, Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-летний цикл. Деловые связи, которые установились сегодня и в ближайшие месяцы, будут очень ценными для будущего. 30 декабря полнолуние в Раке в Вашем пятом доме, в 5.28 утра по киевскому времени. Даст возможность плодотворно завершить работу над творческим проектом. Либо появится желание заняться теми делами, о которых вы давно мечтали. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях, и я вам отвечу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания. И поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Всего вам наилучшего!